кушать зовут кейс батл. все как всегда я хочу я не хочу я хочу на этот стрейк здесь красивый здесь красивый а мне выпадает бронзовый надо еще раз придумать а купит. суть надо купаться королевский синий хочу директива 88 а еще раз пожалуйста. а они второй раз не даст О. я думаю дешевле хотя бы x2 хотя бы x2 язык Раз. -кейс еще раз миксер кейс хороший а язык еще раз а зимов все я накопил кейс я хочу посмотреть что это что тут есть он тут половина кейс выдержу лучше не рыть Хотя можно сейчас до него рыбнуться. У нас есть обезьян Остров. Надеюсь, вот что даст. Надежда ударять последней. 63 рубля на балансе. И теорит. Сколько он стоит? 84. Еще раз. Второй раз даст. Сонная ночь. Ладно, еще раз. Не верю. Я не верю. Это говно. Не буду его больше открывать. Кронический. Ласка. Быстро. Укуп. Слив. Слив. Оккуп. Оккуп. сильно я хочу залезть. Ч ⁇ -то можно. Могу у меня есть? Ну, Ау, Сидор. Что за? Никола. Ходю-ка. Сейчас я вообще это. Не хватило на хочу Камочка такая дешевая. Поле Она у меня бреет. Сильвер, Обменник. Королевский отчетов. Адрыв. Крычош негатив. тени Кварц. Он мне так решил баллет запустить. Королевская ч-то. Идемия. Амутатор. Полет. Полная труба. Оно насыпало. Первый к открою. Думаю, купит. Еще раз открою, думаю, окупят сюда. Он сотрепеский такой тяжелый. Получим. Хотя бы, жало. Пришелец. Пришелец. Дайте ему 12 рублей. А залетит не залетит. Залетит. Она вас что залетит? Даже балика бал. залетел можем продать эти арбутики патка если меня На из батл. но он выдал меня вот тут у тебя был косарь. Причем вот эта вот линия меня слила. Вот это меня тоже слило. Кейс у 500, по-моему. Еще раз. Хорошо, дружит. Надо уходить эти На недельки так где? Через две недели будет новое открытие. Так что я жду вас.